Откуда вообще нам пришло в голову? Не потому, что там мы увидели вот эти картинки или вот эти мультики. Да? Дело в том, что есть великий коуч в России, который якобы научился в Америке, да? а потом Виктор Иванович его услышал с Максимом в Ростове на Дону. Александр Санкин, он меня спросил, а как вы определили цену? цветному бульвару, ведь такого подобного товара на рынке Калининграда нет. Я говорю, да так вот, поставили, берут, поставили выше, не берут, и вот так мне пробы. Так он мне первый сказал, и мне это запало в голову, что нужно создать ажиотажный спрос и выставить этот объект на торги. Мы так и поступили. Задумались, Да. И вот эти первые торги, и никто тогда вообще не верил, что торги могут дать какой-то результат. Результат на сегодня очевиден. Более 220 квартир уже зарезервированы в проекте «Русская Европа». А Виолетта Басина, Центр безопасной покупки жилья, кооператив, сказала, «Я могу брать деньги до разрешения на строительство, а мы-то знаем, что их брать нельзя». И тут мы придумали, после того, как она вот эту свою ситуацию рассказала, мы придумали, что эти деньги мы брать не будем, а будем договариваться, что отторговал и все денежки, 10% положил на депозит в банке, уполномоченным дать нам проектное финансирование. И у нас начало все срастаться. И теперь год пройдя, потому что у нас этот, вот эта картинка, которая была, эта картинка 3-5 ноября, когда мы проводили свой первый реконгресс, эта картинка состоялась, она имеет свое развитие, и мы теперь знаем, что от цены 60, сегодня цена 75. И в субботу это будет стартовая цена продаж. Давайте слушать, давайте внимать, давайте обучаться, и особенно на практических занятиях.